Финальный ролик из 2013 года, четвертый. А для меня сентябрь 2013 года в поводе кулинарии, это вот именно вот это. Снова всем привет, дорогие мои. С вами, как всегда, Джон Невский в простонародье, просто Егор. Готовим, простите, за эту тавтологию Готовим сегодня пирог франц Фердинанд. Для этого мы мы берем масло, перемешиваем его с сахаром, мешаем до однородной массы. Ну вот смешали мы сахар с маслом. Теперь самое время добавить яйца. Принадобится два яйца. Быстренько их перемешиваем. И потом сразу, же, сразу, же, сразу, же, сразу, же вслед за яйцами у нас пойдет мука. Мы добавили муку, разрыхлитель. Замешалось вот такое вот чудесное тесто половину из которого мы сразу кинули форму и теперь отправляем вот эту половину на 10 минут в духовку на 180 градусов а в это время мы нарезаем персики крупными дольками вот таким вот образом и вот наши персики выложены и... Вторым слоем теста накрываем наш пирог. Потом ставим его в духовку на те же все самые 180 градусов на 40-50 минут. Всем снова здорово и вот готов наш торт. Это пирог, который мы назвали Франц Фердинанд. Австрийский пирог Франц Фердинанд. Названный в честь одноименной группы британской из Шотландии, которая в свою очередь это название взяла в честь Франца Фердинанда, австрийского герцога, убитого в 1914 году, что и, повли... что и стало поводом для Первой мировой войны. Будем есть пирог за мир и за любовь. Всем пиз. Пробуем. Могу сказать лишь только одно. Войны бы не было, если бы все попробовали этот пирог в те годы. Это фантастично. Он пробуждает миролюбивые чувства. Он просто нежен, вкусен, в меру сладок, всего в меру. Он идеален. В том числе потому, что готовил его и я. Пока!